Приветствую вас, мои охотники и охотницы, любители эксклюзивных и интересных товаров на AliExpress. Давайте-ка посмотрим, что же дядюшка Али нам сегодня подготовил. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем приятного просмотра!